Так, рассаживайтесь. Мы получили новые распоряжения прямиком от СОИ и двоих новичков из 6-й воздушной армии, которые помогут нам выполнить их. Они были рекомендованы для участия в этой операции в связи с высокой оценкой их действий в день Д. Капитан Прайс, сержант Эванс, добро пожаловать в третий отряд. Ну а теперь перейдем к делу. Здесь расположение важнейших плотин гидроэлектростанций Рурского промышленного района Германии. Эти ГЭС обеспечивают электроэнергией завода и города этого района. В прошлом году один умный парень по имени доктор Бернс Уоллис придумал новый вид бомбы специально для взрыва дамб. Этими самыми бомбами молодцы из 617-й эскадрильи успешно взорвали дамбы на Моне и Эдере и затопили весь промышленный центр Германии. Плохие новости состоят в том, что эти ублюдки уже все починили, и командование хочет, чтобы по этим целям был нанесен новый удар. Это дамба на Эделе. Мы высадимся рядом с ней ночью. Согласно данным разведки, на день пути вокруг дамбы находится безлюдная местность. Но сбросить бомбы на дамбу сейчас невозможно, потому что вокруг нее установлено слишком много зенитных батарей. Наша задача уничтожить как можно больше зениток, чтобы расчистить путь бомбардировщикам. В здании внизу дамбы расположены электрогенераторы. Мы должны будем взорвать их, если это не удастся сделать бомбардировщиком. Мы установим взрывные устройства на короткое время, потом доберемся оттуда на грузовике до ближайшего аэродрома и захватим у врага подходящий транспортный самолет. Вы все знаете, что делать. Проверьте ваши боеприпасы. Выберите прицелы и внимательно изучите карты и фотографии. Операция начнется в течение ближайших двух часов. Удачи! Hand. Er schrieft jeden Einrichtling. Nee, die einzige Frage, ich will ohne die Frage, Alles gut für uns am Laden. Die Brief ist auf dem Weg zu euch. Schütze das Kraftwerk in eurem Leben. Keine Ich wiederhole, keine Gefangenheit. Heilige gefragt, British commandos. We have It captured have your commanding officer and secured the exit. You have, have no hope of escape. We will spare the lives of. keine Gefangenen. keine Gefangenen. Sie werden angegriffen, Alle waren in der Erschließt jeden die. Молодец! Прыгай в грузовик!